Сегодня поехали по себянке грибами. 45 или 47 километра, не помню. Шли, народе очень много, больше, чем на промышленности, обычно тусовицу. Вот прошли, шли долго, но грибов не было. Сейчас шли на полянку и уже собирали вот пол ведра. Ой, пол корбогрибов у есть. Такие сивые. Вот такая здесь красота. Крыга идет. Я их видел. А? Я их видел. Какие надо собирать грибы? Красивая сырешка в красивом уху. Вот такая вот природа. Тундра шапки голая. Деревья вообще очень мало. Это самая большая километра по серебрянке. Так. Как громадный камень. Круг камней. Красительности почему-то нету. нет. Возорецовая кресть. Красотища. один раз был так замерз вроде таких прохлад не обещают поэтому я думаю что еще насобираю гриву чернику здесь собрались поэтому я люблю ездить в такие вот места вроде далеко она а вроде больше чем на, на промысе еще где-либо